Yeah. Mm -hmm. Здравствуйте, наверняка многие знают что такое залитая свеча на двигателе, что делать в таком случае как этого можно избежать. Но скорее всего не каждый видел кроме залитой свечи еще и залитый двигатель. Двигатель бензокосы не заводился. Даже не помогали никакие рекомендации со стороны. Из колечка воздушного фильтра можно было выжать небольшую порцию топлива. Пропускная способность фильтра уменьшена. Возникает ощущение, что двигатель бензокассы искупали в бензине. Поехали дальше. Свеча зажигания влажная, но это ничего нам не объясняет. В таком состоянии свеча может выдавать искру. Через крепежные отверстия глушителя заметно масляное пятно. Бывает при слабой затяжке когда пары отработанного масла вместе с выхлопными газами просачиваются через слабые уплотнения. Ну нет. Это не пары масла а само топливо, да еще и в таком количестве. Поплыли дальше. Что можно еще обнаружить внутри этого двигателя? Подарок или сюрприз? И то и другое. Это для любителей рекомендовать масло для топлива. Производители пишут, что масло имеет хорошее противоизносное и смазывающее антикоррозийное температурные свойства. Но никто не напишет, не перегревайте двигатель или строго придерживайтесь наших рекомендаций. Что это? НЗ. Профилактическая промывка. Скорее коса таким способом выразила протест против работы в том режиме в который ее вводили. Или ей так понравилось топливо что она нахлебалась его до полного счастья. На с сажа посадили кольца, что заливали вместо масла сказать трудно. В карбюраторе видны какие-то отложения, особенно по краям клапанного отверстия. Резиновые груши освободим картер двигателя от накопившегося топлива. Скажем так, кто досмотрел до этого момента того будет интересовать вопрос что же все-таки случилось с двигателем. А многие будут ждать подтверждения своих предположений. Причина такого кроется в невнимательности оператора или в некоторой его неграмотности. Двигатель косы работал на закрытой воздушной заслонке. Захлебнулся. Не обратили внимания на расход топлива, на дымность, на падение оборотов двигателя. Меняли свечи, а завести не смогли. Бывает такое. С новыми кольцами и с новым поршнем двигателя этой косы должен работать долго.